Друзья, всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как включить функцию Hyper V. Нажимаем Windows R и вводим оп. Данную команду я оставлю в описании. Компоненты Windows. А, ставим метку на пункте Hyper V. Развернем, посмотрим платформа Hyper V. Тоже поставим. Так, так, так, все отлично. Нажимаем ОК. И у нас идет установка требуемых файлов. Итак, ребята, HyperView у нас установлен. Для этого нам необходимо перезагрузить компьютер. Перезагружаем. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.